Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 19 июня и, как всегда, перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, а мы начинаем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется, подошли к следующему области. Уровню поддержки в области 1.1565 и а, та коррекция, которая на текущем момент образовалась в виде торговли выше максимум, которые были зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу на прошлой неделе, на мой взгляд является коррекционным движением, завершение которого даст также интересную возможность для присоединения к данному нисходящему движению с целями до 1.1462. А по паре британский фунт, американский доллар, тенденция нисходящая также а, сохраняется. Торгуемся сегодня уже с утра вблизи минимальных значений, которые были а, зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу. Уход ниже уровня 1.3225 подтвердит дальнейший настрой нисходящего движения с целью снижения до 1.3040. Ну и в этом случае ближайший разворотный уровень у нас будет сформирован по максимуму пятницы 1.3299. По паре американский доллар, канадский доллар тенденция восходящая сохраняется. Сегодня уже обновили локальный максимум вчерашней торговой сессии и следующей цели по движению – это область сопротивления а, на уровне 1.3242. А, ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3161. А, по паре американский доллар и японская иена вчера смогли, а, точнее сегодня, в первой половине торговой сессии а, смогли уйти ниже уровней минимальных, а, которые были зафиксированы 14 июня, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу нисходящего движения и возможной цели по снижению толпы 109.23. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера, в области 110 .73. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция не сохраняется нисходящая. По паре австралийский доллар, американский доллар сохраняется нисходящая тенденция, цели по снижению то область 73 .10. Сегодня обновили уже локальные минимумы и нисходящий тренд по австралийцу сохраняется. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. По цене 74.52. По паре еврофунт вчера к концу торговой сессии смогли преодолеть максимальное значение пятницы, закрепились выше уровня 87.55 и продолжаем движение в боковике, но ну, фактически отбиваемся от уровня поддержки. И следующие цели роста это движение в область 88.33, максимальные значения, которые были в первой половине июня зафиксированы. После ухода выше уровня 88.37 откроются предпосылки на продолжение восходящего движения с целями роста до 89.14. Ну а если получим отбой, то а, фактически движение в боковике по еврофунту у нас сохранится. А Золото продолжает свое движение нисходящее. Цели по движению – это уход ниже минимальных значений пятницы. Движение ниже уровня 1275 долларов за тройскую унцию, ну и далее движение по направлению на 1257. А пока на текущий момент отмечаем ближайший разворотный уровень, после преодоления, которого мы вновь сможем говорить о покупках в среднесрочной перспективе, это область 1309 долларов за тройскую унцию. А по нефтемарке Brent and нисходящая сохраняется. Следующие цели по снижению это хоть ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 72.37, но дали движение по направлению на 71. А ближайшие Разворотный уровень находится на максимальной значении 14 июня по цене 76.89. Индекс DAX сегодня с утра смог обновить минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в области. 12780 12 и также данный минимум был сформирован 13 июня. Что в рамках часового таймфрейма и среднесрочной тенденции вновь переводит фазу нисходящего движения по индексу DAX. Предполагаемые цели по движению это область 12600 и далее на 12550. Возврат к покупкам на текущий момент будем рассматривать только после преодоления максимальной значения 14 июня, которые были зафиксированы по цене 13100. 181. По биткоину, вчера тот треугольник, который мы обозначали на нашем вебинаре, который мы как всегда проводим по понедельникам, произошел выход уже к концу торговой сессии, пробили максимум, который был зафиксирован по цене 6516, что дает предпосылки на начало восходящего движения. Ну а в среднесрочной перспективе мы получим подтверждение в том случае, если цена уйдет выше уровня 6864 доллара за один биткоин. И после этого уже мы можем ожидать а, рост до 7800 и на 8000 соответственно. А в свою очередь, ближайший разворотный уровень по а также данной формации отмечаем на минимальное значение вчерашней торговой сессии по цене 6321. В том случае, если цена уйдет ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления нисходящего движения с предпосылками снижения до 3500 за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, желаю всем хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.